глава двадцать первая. Прогулка по воде. Тем временем ученики оказались в опасности. Началась буря, и озеро сильно штормило. Час за часом они трудились, работая веслами, носимые из стороны в сторону, неопределимой силой стихии. Всю ночь их бросало по бушующим волнам, и казалось, что в любой момент они окажутся погребенными в пучине. В хорошую погоду путешествие от одного берега к другому занимало всего несколько часов. Но теперь их хрупкое судно, словно игрушку, отданную на волю яростной буре, уносило все дальше и дальше от причала, к которому они стремились. Они покинули Иисуса с огорченными сердцами. Они сокрушались, что им не было позволено провозгласить его царем Израиля. Они обвиняли себя в том, что так легко отказались от осуществления своей цели, подчинившись его повелениям, и рассуждали, что если бы остались и проявили больше настойчивости, то в конце концов достигли бы желаемого. Когда разыгралась буря, они стали еще сильнее сокрушаться о том, что покинули Иисуса. Если бы они остались, то этой опасности можно было бы избежать. Это было серьезное испытание их веры. Окруженные тьмой и носимой бурей, они стремились поскорее достигнуть того места, где он обещал встретиться с ними. Но сильный ветер сбил их с курса и свел все их усилия на нет. Это были крепкие мужчины, прекрасно чувствующие себя на воде. Но тогда их сердца трепетали от ужаса. Они жаждали спокойного руководства Учителя и чувствовали, что если бы Он был сейчас рядом с ними, то они бы пребывали бы в безопасности. И Иисус не забыл о Своих учениках. Стоя на далеком берегу, Он разглядел сквозь тьму грозящую им опасность и прочитал их мысли. Он бы не допустил их гибели. Как любящая мать нежно заботится о своем ребенке, так сострадательный учитель опекал своих учеников. И когда их сердца смирились, их нечестивые амбиции погасли, и они в кротости взмолились о помощи, он ответил им. В тот момент, когда они лишились всякой надежды на спасение, луч света осиял силуэт человека, приближавшегося к ним по воде. Невыразимый ужас овладел ими. Весла, которые они держали стальной хваткой, выскользнули из их мускулистых рук. Лодка, отданная во власть стихии, безудержно качалась, но их взор был устремлен на фигуру человека, уверенно идущего по пенящимся гребням волн. Они подумали, что перед ними призрак, предвещающий их и близкую гибель. А Иисус спокойно шествовал, словно просто прогуливался мимо них. Но когда он приблизился, ученики узнали его и убедились, что Спаситель не оставит их в бедственном положении. Они закричали, умоляя его о помощи. Человек обернулся. «О, это их любимый учитель», чей знакомый голос рассеял их страхи. «Ободритесь, это я, не бойтесь!» Евангелие от Матфея, глава 14, стих 27. Никогда еще слова не были такими желанными и обнадеживающими. Ученики от радости теряют дар речи. Их опасения исчезли, буря забыта, и они приветствуют Иисуса как своего Избавителя. Пылкий Петр был вне себя от восторга. Он видит, как его учитель смело идет по бушующим волнам, чтобы спасти своих последователей, и он любит Господа еще сильнее, чем прежде. Он жаждет обнять Его и преклониться пред Ним. Всем сердцем он желает приветствовать Иисуса и идти рядом с Ним по бушующим водам. Поэтому он восклицает, «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Евангелие от Матфея, глава 14, стих 28 восьмой. Иисус удовлетворил просьбу ученика, но Петр, сделав лишь шаг по вспенивающейся поверхности моря, с гордостью оглянулся на своих товарищей, чтобы увидеть, наблюдают ли они за его движениями и восхищаются ли легкостью, с которой он ступает по волнующимся водам. Он отвел взгляд от Иисуса и увидел неистовые волны, которые грозят вот-вот поглотить его. И хрев оглушил его, голова закружилась, от страха остановилось сердце. Он стал тонуть, но сумел вспомнить, что рядом с ним тот, кто может его спасти. Протягивая руки к Иисусу, он воскликнул, «Господи, спаси меня!» Евангелие от Матфея, глава 14, стих 30. Милосердный Спаситель схватил его за дрожащие руки, простертые к нему поднял его из пучины и поставил тонущего рядом с собой. Никогда его добрый лик и сильная рука не откажут в помощи умоляющим его о милости. Петр держится за своего Господа, смиренно полагаясь на него, а Иисус мягко упрекает его. «Маловерный, зачем ты усомнился?» Евангелие от Матфея, глава 14, стих 31. Дрожащий ученик теперь крепко держится за руку учителя, пока оба не присоединяются к своим радостным товарищам, находящимся в лодке. Но Петр подавлен и молчалив, у него нет причин хвастаться перед своими собратьями, ведь он чуть не погиб из-за неверия и желания возвыситься. Когда он отвел взгляд от Иисуса, чтобы увидеть восхищение остальных, то оказался лишен руководства, и его охватили сомнения и страх. Также и в христианской жизни ничто, кроме пристального взгляда на Спасителя, не позволит нам идти по бушующим волнам мира. Вскоре после того, как Иисус занял место в лодке, они причалили. Буря успокоилась, и рассветные лучи рассеяли ночь страха. Ученики и другие люди, которые также были на борту, с благодарностью в сердце поклонились Иисусу и сказали «Истинно ты Сын Божий». Евангелие от Матфея, глава 14, стих 33. Люди, накормленные вчера Иисусом, оставили Спасителя на пустом берегу. Они знали, что там не было лодки, на которой он мог бы уплыть поэтому на следующее утро многие вернулись на то место, где в последний раз видели его, наблюдающим состраданием в глазах за уходящим народом. Весть о чудесном насыщении быстро распространилась повсюду, и с наступившим рассветом люди толпами стали пребывать на то место. Но их поиски великого учителя оказались напрасными, и многие отправились искать его в Капернаум. Тем временем Христос с учениками нашел место для отдыха, в котором они так нуждались накануне. Иисус сознавал необходимость дать ученикам особое наставление, но множество людей так часто следовали за ним, что было сложно остаться в покое даже ненадолго. Он не мог выделить время для молитвы в дневное время, потому часто посвящал всю ночь общению со своим Небесным Отцом. Молитвенно борясь за заблудших сынов человеческих. Спаситель, угнетаемый людским неверием, несущий бремя беззакония мира, действительно был мужем скорбей и изведавшим болезни. изведавшим болезни. Иисус воспользовался несколькими часами уединения со своими учениками, чтобы помолиться с ними и более подробно рассказать им о природе своего царства». Он видел, что в их человеческой слабости большинство из них были склонны желать его временного мирского правления. Их земные амбиции стали причиной заблуждений относительно истинной миссии Христа. Тогда он указал на их ошибки и сказал, что не мирские почести его ожидают, а позор, не престол, а жестокость креста. Он учил их, что ради Него и ради спасения они также должны быть готовы терпеть осуждение и бесчестие. Приближалось время, когда Иисус должен был умереть и оставить своих учеников, один на один с холодным и жестоким миром. Он знал, как их будут преследовать горькая ненависть и неверие, и хотел воодушевить и укрепить их для последующих испытаний. Потому в уединенном месте он молился за своих учеников, прося отца, чтобы во, во время предстоящего страшного испытания их вера оставалась непоколебимой, а его страдания и смерть не повергли их в бездну отчаяния. Насколько же была велика его любовь, которая знала о приближающихся муках, умоляла о том, чтобы его спутники были ограждены от опасности. Вновь присоединившись к своим ученикам, он спросил их, «За кого люди почитают меня, сына человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Тогда он спросил, «А вы за кого почитаете меня?» Евангелие от Матфея, глава 16, стихи с 13 по 15. Петр, который не привык молчать,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 Несмотря на то, что многие утратили веру, а священники и правители обладали достаточной властью, чтобы противодействовать им, отважный ученик бесстрашно заявил о своей вере. В этом признании Иисус увидел животворящий принцип, который вдохнет новые силы в сердца его последователей. Это чудесное воздействие Духа Божьего на человека возвышает его смиренный разум и приводит к познанию священных истин. Ах, действительно, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 17. Иисус продолжал, «И я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 18. Слово «Петр» означает «катящийся камень». Христос не называл Петра камнем, на котором он построит свою церковь. Выражение «сей камень» относилось к нему самому, как основанию христианской церкви. В книге пророка Исаи говорится то же самое. «Вот, я полагаю, в основании на сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный». Книга Исаии, глава 28, стих 16. Это тот же камень упоминается в Евангелии от Луки, но он, взглянув на них, сказал, что значит сие написанное. Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. Евангелие от Луки, глава 20, стихи 17 по 18 а также в Евангелии от Марка. Неужели вы не читали всего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дим в очах наших. Евангелие от Марка, глава 12, стихи с 10 по 11. Эти тексты убедительно доказывают, что Христос – это камень, на котором построена церковь. И в своем обращении к Петру,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 Они утверждают, что он адресовал их непосредственно Петру. Потому он часто представлен в произведениях искусства со связкой ключей, которая является символом доверия и власти, данной послам и другим чиновникам на высоких должностях. Слова Христа «И дам тебе ключи Царства Небесного» Евангелие от Матфея, глава 16, стих 19, были адресованы не только Петру, но и всем ученикам, составляющим христианскую церковь во все века. Петру не было отдано предпочтение или власть над другими учениками. Если бы Иисус передал какую-либо особую власть одному из них, то нам бы не довелось так часто видеть их споры о том, кто из них самый главный. Они бы беспрекословно подчинились распоряжению Учителя и воздали честь тому, кого Он выбрал их лидером. Но Рима католическая церковь утверждает, что Христос наделил Петра верховной властью над христианской церковью и что его преемники обладают данным Богом правом управлять христианским миром. В еще одном месте Писания мы находим, что Иисус подтверждает право каждой церкви на такую же власть, которая, как заявляют католики, была дана одному Петру. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле,